Мне нравится изучать русский язык, но иногда это очень сложно. И да, даже если тебя объясняют слово «всё равно», можно забыть, например, что означает «лезть на рожон». "листь на рожон лезть предпринимать что-либо рискованное и опасное заранее обреченное на неудачу. Рожон – это старинное русское слово. Раньше им называли «охотничий кол». При охоте на медведя использовали «охотничий рожон». Это широкий нож, укрепленный на длинной палке. Медведь бежал на охотника, натыкался на рожон и погибал. Сегодня мы используем этот проект логизм, когда совершаем какие-то необдуманные поступки, необдуманные рискованные действия, которые, как правило, заканчиваются плачевно. И на моем языке это звучит так же обидно и лакомее.